Всем привет! Всем добрый вечер! С прошедшим и с наступающим, насколько я помню, старый новый год приближается к нам. Всем желаю всех благ, благоразумия, в первую очередь самое важное и, конечно, много призм. Поставьте в чат. На сегодня не очень много, но вполне достаточно. Поставьте в чат все тройки. Те, кто слышит, что звук работает, видео работает. В чат справа от вас есть чат, поставьте тройки. Все, кто слышит, все, кто видит. Чтобы я понимал, что все в порядке. И поставьте семерки. Впервые вообще те, кто оказались в призм, еще не знают, что это такое, не понимают. Только узнали, кто-то их пригласил. Ставим семерки. Все-все-все, ставим семерки, кто вновь прибывший, впервые слышит о призм, еще не успел разобраться и так далее. Да, Ольга ведет вебинар, вы потом сможете посмотреть запись вебинара, мне скинут, я распространю в группе, в чате и везде. Там расскажут о определенных процессах, я позже запишу, вернее не запишу, а проведу вебинар об этом всем. О том, что будет говорить Оля. Она там для своих проводит и правила рассказывает. Вот все посмотрят потом эти записи. Вот нас стало больше. Поставьте восьмерку в чат. Все, кто с профсоюза. Вот персонально именно восьмерку каждый, кто находится в профсоюзе. Участник или следит и узнал о мероприятии именно за счет профсоюза. Через группу, через Демки на страницу и так далее. Те, кто узнали от меня и находятся в профсоюзе, вы даже не ставьте. Только те, кто находится в профсоюзе. Восьмерку в чат. Пизали, Александр, супер. Еще, еще, еще, все ставим восьмерку. Сейчас все равно опоздавшие еще минуты три будут подтягиваться. Ставьте восьмерку. Два человека, обалдеть. Вновь прибывших больше намного. А напишите остальные, вот кто ставил тройку, впервые слышит о а призм, откуда узнали. Там напишите от подруги, из страни, от страницы Максим Штефюк, из страницы призм официал и так далее. Вот тот тройку поставил и не поставил восьмерку, что вы не из профсоюза. Напишите прямо в чат. Вкратце, там подруга дала, Одемкин дал. Группа Призм официал, YouTube канал правовед, чат скайпа и так далее. Сейчас еще минутку и начнем. В чат-чат напишите. Подруга супер у вас. Можете начинать ее любить. Правовед. Супер. Еще, еще, еще. Тройки пишем. Группа призм. Супер. От Владимира. Замечательно. И от Макса. Угу. Все хорошо? Сейчас я делаю демонстрацию экрана и начинаем. Смотрите, те, э, тот вебинар, который сейчас проводит Ольга Маякина, администратор LK Prism, те, кто уже в курсе, кто это такие, вы сможете посмотреть запись, она будет опубликована, поэтому абсолютно спокойно. Точно так же мы запишем и проведем вебинар уже внутренний, касаемо того, что там они сейчас обсуждают по P2P-систему. Это все для вас обязательно персонально будет, как и я сниму инструкции о том, что это такое, как это работает. Собственно, кто я такой, почему именно я веду этот, э, этот вебинар, почему собираю там, персонально профсоюзовцев особо одаренных. вот, э, Чтобы люди услышали, да, кто такой, вы узнаете позже. Так, собственно, все мы с вами, абсолютно каждый из нас сегодня, кем бы он ни являлся, Лидер профсоюза, обычный участник, рабочий, уборщица, бизнесмен, олигарх, там даже в Госдуме. Мы все с вами находимся сегодня в целом в одной системе. И эта система – это ФРС. да, То есть та самая система – это рубль, доллар, евро, где у людей нет своих собственных денег, где человек… Занимается тем, что перекладывает деньги из кармана в карман, вынужденно зарабатывает, превращаясь тем самым в обезьяну, потому что нет времени на свое развитие. Так как семья не прокормлена, крыши над головой нет, приходится трудиться, находится в состоянии стресса. Эта система вся в целом построена на коррупции, на взяточестве. Она сегодня, как и вся мировая экономика, находится в глубоком состоянии девелириджа. По-русски это задница ей приходит конец, и очень быстро. Из этой задницы никто доставать ее не собирает. То есть, если говорить образно, система ФРС сегодня – это вагончик, с которого машинисты уже соскочили, и он едет туда, куда приедет. И, так как эта система перестала всех устраивать, на фоне этого, с 1978 года разрабатывались криптовалюта и децентрализованные сети. И что такое криптовалюта? То есть все мы ей уже давно пользуемся, даже у нас, если нету биткоина, который появился 8 лет назад и так далее. То есть у нас на счетах сейчас есть Сбербанк онлайн, допустим, так как самый популярный. У нас есть 3000 рублей. Мы перевели кому-то 1000, у нас осталось 2000. У человека было 0, так как мы ему перевели 1000, стало 1000. Это наш баланс, это его баланс. Вот это информация об изменении балансов. Это и есть криптовалюта. То есть, с точки зрения времени, мы вернулись на 300 лет назад, в ту эпоху, где вы мне даете подкову, я вам даю хлеб. Это равнозначные предметы для обмена. Но с точки зрения технического прогресса, это эволюция или революция. То есть, теперь, если вы мне даете подкову, я вам даю корову, вы кому-то даете машину, квартиру, там, обмениваетесь. Нам всем нужна условная единица для измерения ценности того, чем мы с вами обменялись. Это и есть криптовалюта. Условная единица. И вместе с криптовалютой к нам пришел блокчейн. Это доверие, то есть блокчейн появился, исходя из того, что уровень деградации населения на земле дошел до такого глубокого состояния идиотизма, что люди друг другу не доверяют. Или ориентируются на опыте прошлого, где их все обманывали постоянно и хотели переложить их деньги в свой карман, потому что такая была система. И этот блокнот, допустим, мы все с вами пользуемся одной системой, и у каждого из нас есть блокнот одинаковый. И когда мы, кто-то из этих двух, делает транзакцию, эта транзакция автоматически записывается в блокноте и отражается у каждого из нас. И если кто-то из этих людей хочет обмануть систему и написать, что у него осталось не две единицы, не две тысячи рублей, а два миллиарда, то наши блокноты в автоматическом режиме не принимают эту информацию, так как она не соответствует истине. Тем самым блокчейн позволяет прозрачно и справедливо учитывать все данные и ими обмениваться. Что произошло? Пришел некий биткоин 8 лет назад, вместе криптовалюта вместе с блокчейном. 97% криптовалют из 1700 присутствующих на рынке их даже уже больше. Это его копия, это дублер. То есть тут программисты или развели олигархов, а в каком-то случае олигархи заведомо понимали, что приобретают копию биткоина. Исходный код это называется. Чтобы поймать эту волну и обогатиться. 3% это эфириум, они отличаются технологически, вы в процессе узнаете чем именно. И абсолютно все эти криптовалюты сегодня это ICO. Это ценные бумаги, а не платежные средства. Это акции. И у них есть майнинг. Что такое майнинг? Это когда для жизнедеятельности блокчейна используются дополнительные мощности. То есть биткоинщики, криптоваллические называют это фермой. Это не фермы, они деньги не добывают. Они всего лишь обеспечивают жизнедеятельность блокчейна. То есть когда мы пользуемся Сбербанк онлайн, задействованы мощности Сбербанка. В криптовалюте это майнинг, то есть мощности участников, которые поставили эти мощности. И если год назад ферма за 500 тысяч рублей позволяла делать новую страничку, то сегодня для этой же функции нужна электрическая станция. Во-первых, это вредит экологии и также, во-первых, в какой-то момент на земле не хватит мощности для того, чтобы мы с вами сделали биткоином обычную транзакцию. И что произошло в сентябре? Как создается криптовалюта? Вот мы с вами сейчас с этим коллективом решим создать свою криптовалюту. Мы с вами сядем, я даю 2,5 миллиона долларов, и мы будем прописывать, полностью обсуждать, как будет работать исходный код, то есть как будут проходить транзакции, как будет работать блокчейн, будет это ICO или платежное средство, будет ли это майнинг, и все-все-все процессы, как устав у компании в целом. Мы его пропишем и запустим. И он будет децентрализованный. То есть самой криптовалютой, самим исходным кодом мы больше не управляем. Мы можем только вокруг формировать шум, новости, контекст и так далее. Или, как сейчас делают, после ситуации в сентябре, и в принципе некоторые государства они делают изначально централизованную криптовалюту. Это тотальное рабство, это ФРС в еще худшем виде, цифровое рабство. И до сентября этого года, 2017, люди не знали, что децентрализованными сетями, то есть нашей криптовалютой, которую мы создали, можно управлять и сделать ее управляемой. И что произошло в сентябре? Так как у всех криптовалют сегодня есть проблема 51%, эта проблема есть у всех, кроме одной криптовалюты. Называется она 51%. Как только в одних руках концентрируется 51% от всей капитализации данной системы, система центрируется автоматически и становится управляемой. Сегодня биткоина 2. Это называется форк. Он произошел в сентябре. Сегодня биткоинов вообще 4. Это целенаправленная работа определенных организаций. И... Данная ситуация продемонстрировала, что, во-первых, децентрализованными сетями можно управлять, а во-вторых, показала и сделала явным то, что в мире сегодня экспертов криптовалюты, которые фундаментально понимают, как это устроено, единицы порядка 20 человек. Я один из них. Как бы это сейчас ни выглядело, это так. И что дальше? Вот эта ситуация в сентябре, она запустила. Полностью с нуля гонку систем, я это называю игры, выгодные только тем, кто их придумал. Гонку систем государств, банков, полностью с нуля формировать новые системы управления, которые выгодны только тем, кто их придумал. То есть игра выгодная тем, кто ее создал. Где мы изначально уже проиграли, это рабовладельческий строй, только теперь цифровой тотальный. И его людям сейчас, тем, кто не понимает, не приходит, Эту игру навяжут. И за 5000 лет, со времен фараонов еще, впервые в мире, появилась единственная игра, выгодная абсолютно каждому. И человек сегодня имеет возможность туда перейти и начать жить свободно и по-человечески. Это призм. Другого не дано. То есть самая короткая презентация всего выступления, как бы человек не умничал, не выделывался, не считался самым умным, это факт. Он живет сегодня в ФРС, рабовладельческий строй, ему сейчас навяжут цифровое рабство, хочет он этого или нет. Единственный вариант начать жить свободно и по-человечески это призм, где человек живет свободно. Если здесь система построена. На том, что биткоин, эфириум, акции, облигации, недвижимость и даже яблоки в магазине растут в цене вверх и падают вниз. И если у вас есть два яблока, вам нужно яблоко продать. Вопрос только в какой момент, хорошо продадим или плохо. И даже если продадим хорошо, мы куда возвращаемся? В задницу. ФРС. То есть те люди, которые сегодня живут в ФРС, они находятся в заднице. Как бы это было неприятно. Те люди, которые находятся сегодня еще и в биткоине, в других криптовалютах, кроме призм, и считают, что это выход из задницы, они дважды в заднице. Потому что они себе выдают желаемое, за действительное и твердо в это верят. Им нарисовали доллары в глазах, они их и видят. Но так как они здесь, когда продают, они возвращаются обратно. Это проблема, что у людей сильное эго. Вот. То есть здесь цена растет вверх и вниз, и количество. В призм это то, что сегодня растет и в количестве, растет и в качестве. Призм уже сегодня единственное. Тотально децентрализованная криптовалюта передавая единственная, которая является платежным средством. Я уже сегодня оплачиваю товар на 80% призм. Единственное, ради чего я снимаю еще, перевожу в состояние вот это, где у меня нет своих денег. Это ради продуктового магазина и оплачиваю билеты на поезд и самолет, чтобы ездить по городам и об этом рассказывать. Так как за мной нет никакой компании, нет никакого спонсора и так далее и тому подобное. Я просто выступаю, рассказываю людям о культуре производства денег. Вот. Реальная, признанная государствами и внесена в мировой реестр. Мощное платежное средство, она в 4 раза мощнее визы. Что происходит? Об обеспеченной жизни, а именно обеспеченная жизнь позволяет человеку жить свободно, то речь идет о 10 тысячах призм. То есть мы кладем сюда 10 тысяч монет. Когда мы их сюда кладем, мы не перекладываем деньги из кармана в карман, нет никакой компании призм, мы их конвертируем из состояния не наши деньги в состояние наши деньги. То есть у вас у всех сейчас есть деньги в карманах, в кошельках, в сумках, в сейфах, в банках, где угодно. Это не ваши деньги, так как не вы их напечатали. И они еще теряют свою стоимость в лучшем случае минус 12% в год. Призм ⁇ это наши деньги, это ваши собственные деньги. Благодаря призм вы становитесь имитентом собственных денег. Когда вы кладете сюда деньги, доступ к ним есть только у вас, так как это криптовалюта, они зашифрованы. Никто сюда, кроме вас, зайти не может. Вы когда будете регистрироваться, увидите код Соломона. Это 16 английских слов. Что это такое с точки зрения безопасности, я вам расскажу позже. И что происходит? Мы кладем 10 тысяч призм. Положить мы можем сколько угодно: 6 тысяч, 8, 000, 5 тысяч призм, тысячу призм. И даже если у человека есть 10 тысяч рублей и он способен трудиться, так как на количество, на скорость печати этих денег он влияет, он реально может обеспечить себе жизнь. Это примерно моя история. И что происходит? Мы положили 10 тысяч монет на счет в призм. 6% мы получаем сразу в месяц за хранение. То есть и получаем мы их не по принципу, что мы положили и ждем, обманули нас или не обманули. Мы получаем каждый день 20 монет. Каждую секунду мы видим рост. Потому что призм это печатный станок, который печатает вам деньги. Каждому из нас деньги печатает. Но чтобы не было такого, как сейчас происходит в ФРС, что напечатали сколько угодно, и все пользователи потеряли стоимость, здесь есть, что скорость печати происходит относительно труда по тем правилам, по которым мы все договорились уже. Они уже прописаны. И на них повлиять никто не может. 6% это 600 монет в месяц, это 20 монет в день. На 10 тысяч рублей будет 4%, 400 монет в месяц, там порядка 13 в день. Если мы об этом кому-то разболтали, так как вокруг нас есть люди, наша семья, наши близкие, наши друзья, которых я не знаю, и теперь их состояние свободного человека зависит именно от вас. Эта система естественного отбора. Чем отличается от пирамиды и от сетевухи? Вы позволяете людям, содействуете им в том, чтобы они перешли из этого состояния в это состояние, начали жить свободно. И это вам выгодно, так как именно так вы влияете на скорость печати, помимо всего остального, своих денег. И что происходит? Я нарисовал для контраста 6, 12, 30 и 47. Допустим, наболтали на 12%. Это любой из вас делает за день. 12% – это 1200 монет в месяц, это 40 монет в день. Так как сегодня одна призм – 1 доллар – это 40 долларов в день. То есть 10 тысяч монет – это всего лишь 700 тысяч рублей. Почему всего лишь вы услышите? 1200 в месяц – 40 монет в день. Если мы целенаправленно трудимся над результатом 30-47%, идем к нему, 30% может сделать абсолютно любой из вас в том состоянии, в котором вы есть уже сегодня. Без дополнительных знаний, без дополнительных навыков. Вот именно в таком. И это… 3000 монет в месяц – это 100 монет каждый день, которые я уже сегодня получаю на свой счет, так как у меня он такой. И если у меня есть задача вернуться обратно, чтобы оплатить да, в рубль, в доллар и так далее, я снимаю их абсолютно легко и спокойно. Так как курс 1 призм – 1 доллар, я умножаю на 1 доллар. Это 6000 рублей. Каждый день поступает ко мне на счет, который я легко и с удовольствием трачу, без задней мысли. Потому что у меня лежит 10 тысяч монет, которые тоже являются моим собственным капиталом, который я также могу в любой момент снять. Но зачем мне это делать, если эти 10 тысяч монет каждый день мне снова делают 100 монет? И если мне опять надо снять, я снимаю. Если не снимаю, тело увеличивается. Допустим, я все снимаю, 100 монет в день я получаю, это 6 тысяч рублей, которые я опять беру и трачу, абсолютно комфортно. И что происходит? 10 тысяч монет растут еще и в цене. Это уже некая иллюзия, то есть здесь нет конкретной даты, где вы мне позвоните и скажете, Максим, ты обещал, что будет 100 долларов в марте. Нет, такой даты нет. Это зависит от всех участников, когда произойдет рост хотите роста я вам расскажу как это сделать допустим цена монетки стоит стала 100 и 100 долларов и это март месяца все сегодня знают что bitcoin стоит и 14 и 16 и 18 плавает постоянно но больше 10 тысяч долларов я беру всего лишь 100 долларов несмотря на то что мы в разы совершений и Специалисты ICO говорят, что в этот момент, когда я рисую 100 долларов, будет 1000-5000 долларов. Как это устроено, я покажу, почему именно 100 долларов, почему начнется рост и так далее. И что происходит? Допустим, стоит всего 100 долларов. В марте, так как у меня тело 10 тысяч монет, и я уже натрудился на 30%, я каждый день получаю те же 100 монет. Но если у меня есть необходимость вернуться сюда, тоже при конвертации я умножаю на 100 долларов. Это 600 тысяч рублей каждый день поступает ко мне на счет. Это 18 миллионов рублей в месяц, которые я могу легко и с удовольствием тратить на все, что угодно. Без задней мысли. То есть сумма 10 тысяч призм, 10 тысяч долларов, всего лишь 700 тысяч рублей – это та сумма, которая уже сегодня человек, если кладет на счет, позволяет ему уже сегодня не думать о том, где брать новые деньги, а думать о том, куда их тратить и что созидать. И я беру и трачу 18 миллионов рублей каждый месяц. И что происходит? Почему я говорю всего лишь 700 тысяч рублей? Потому что 700 тысяч рублей – это приблизительно 10 тысяч призм, даже больше. И берем 70 тысяч рублей. Это 1000 призм и даже больше, там порядка 12. Умножаем, что то, что это, всего лишь на 100 долларов, даже не на тысячу. Здесь получается при умножении 1000 долларов, при умножении на 100, становится 100 тысяч долларов. 1000 призм умножаем на 100, 100 тысяч долларов, которые каждый месяц сделают мне миллион 0 рублей, рублей, каждый день тысяч рублей. рублей. А здесь 700 тысяч рублей, 10 тысяч призм. Умножаем также всего лишь на 100 долларов. Это 1 миллион долларов, который каждый день делает мне 600 тысяч рублей. Каждый месяц 18 миллионов рублей. Здесь разница. 630 тысяч рублей при умножении всего лишь на 100 долларов, получается 900 тысяч долларов. И что я делаю сегодня, когда у меня на мероприятии присутствуют люди там за 50, за 60 лет, или бабульки, дедульки. Я говорю, бабуль, на какой хрен откладывать деньги на черный день, если на эти деньги сегодня можно еще пожить? Потому что если мы умрем, это проблема того помещения, в котором мы умерли. Нас один хрен закопают, потому что тело будет вонять. И они этот язык легко и с удовольствием понимают. Берут 100 тысяч рублей, потому что примерно столько стоят похороны. Покупают. 1300 призм, своих собственных денег, на 10% они легко и наговаривают, потому что у них сегодня силы воли побольше, чем у молодых. Они не умничают, им слово децентрализовано, сразу понятно. Покупают 10, а, 1300 призм, наговаривают на 10%, 130 призм каждый месяц они получают. И допустим, одна призм, берем даже не 100 долларов, а 10 долларов, это 1300 долларов, Каждый месяц поступает бабуле на счет. Она ЖКХ заплатит, налоги заплатит, в магазин хорошо сходит, внукам подарки купит, здоровье улучшится, отдохнуть сможет и так далее и тому подобное. Если 100 долларов, то это 13 тысяч долларов. Каждый месяц новых денег бабуле. Пенсия приятная. И что самое, в чем подвох, да, в чем вот... Самая печальная новость для некоторых людей. Это то, что сегодня вы можете не поверить. И 100 тысяч рублей сегодня это 1300 призм. И позже, берем те же 100 тысяч рублей, вы купите 13 призм. Потому что курс будет один призм 100 долларов. У человека, который поверил, 1300 призм взял. Умножаем на 100 долларов, это 130 тысяч долларов. И вот такое состояние произойдет. Но дело в том, что вы все равно купите призм. Вопрос только когда и какой человеческий капитал у вас это будет. Мой намок на совет – взять, вот допустим, лежит у вас 100 тысяч рублей, 20 числа у вас зарплата, там не знаю сколько, неважно, я ваши деньги не считаю, отложить деньги столько, сколько нужно до зарплаты, чтобы поесть, там попить, поспать и все остальное. На остальное без задней мысли, даже если ни хрена, ни коп, не поняли – купить Призм, перевести их состояние, их не ваши деньги в состояние ваши собственные деньги, потому что с Призм вы всегда в плюсе, они растут каждую секунду в количестве, всегда. И что касаемо безопасности, нет никакой компании Призм, то есть у Призм нет материи, нет сервера, нет конкретного человека, как с МММ в девяносто году. Взяли Мавродия, закрыли, 9 вагонов Мавродиек вывезли и преподнесли людям, что это сетевуха, пирамида и так далее, что люди сейчас всего боятся, а люди с удовольствием поверили. У призм такого не будет. Это не пирамида, и это тут нет материи. Чтобы сломать призм, нужен Армагеддон. Но тогда нам деньги не нужны, потому что нас не будет. Чтобы выключить призм, Нужно выключить электричество на всей планете и больше не включать. И если у кого-то из нас будет в гараже работать генератор и делать электричество, призм будет работать. Включим, опять заработаем. То есть в призм есть дух. У кого душок, те вот здесь. У кого дух, тот с нами в призм. И призм сегодня, так как стоит доллар, вам некуда откатываться. Пропустил момент. То есть есть некий блок в интернете, так как у призм нет материи. Есть некий блок, на котором это все держится. Вот он. И если он чувствует хакерскую атаку, угрозу и так далее, он живет в интернете. У него нет разума, он живет так, как его прописали. Исходный код, то, о чем я говорил в начале. Как только он чувствует атаку, он уходит под воду, и хакеры ломают абсолютно ненужный бесполезный блок. Таких атак было уже 26 сентября только. И я дальше рассказываю о призм, и все средства у меня в призм. И что происходит? На его место абсолютно спокойно встает новый блок. Если никакой атаки не происходит, все спокойно, каждые 8 часов этот паровозик проезжает. Когда вы сегодня будете регистрировать, вас будут регистрировать, так как вы получите подарок, а те, кто вам желает свободной обеспеченной жизни, они вам скинут подарок, и вы увидите при регистрации 16 английских слов. Это ваш персональный код. Чтобы его взломать, хакеру нужно 10 лет. Но у него есть 8 часов, поэтому я могу позволить себе сказать, что это невозможно. Далее. Призм стоит 1 доллар сегодня. Вам некуда откатываться. Но даже если было бы куда откатываться, создан обменник. Это наше ICO, только мы его так не называем. Это обменники. Потому что ICO – это матерное слово, за которое скоро будут бить палками. Это обменники LKPRIS247.com. Это гарант. Он создан для надежности, комфорта и безопасности, для легкости снятия денег, для обмена, в общем. Где вы фиатные деньги, сырье, то, что люди деньгами сегодня называете, меняете на призм. И ту сумму, которую вы купили, допустим, мы купили 1000 призм за 1000 долларов. Мы 1000 призм по курсу, по которому купили, 1 призм, 1 доллар, точно продадим. То есть обменник позволяет нам линейно развиваться относительно биржи. То есть когда на бирже подскочит цена монетки до 10, в обменнике будет стоять там 4, 5, 6 с учетом золотого сечения. 6. И мы стабильно меняем по 6, не глядя на биржу вообще, в смысле на CoinMarketCap и на всю остальную хрень. Будет 100, поставит 60. И если вдруг спекуляция упала до 2 или еще что-то, мы дальше спокойно меняем по 6. Я видел призм уже за 3 доллара и видел за 0.8. И я меняю спокойно по доллару. Далее, почему призм тотально децентрализованно? То есть есть система технологическая Proof of Work. Это биткоин и 97% его копий. Есть Proof of Stake и 3% криптовалют. Это эфир, только на словах на деле еще не так. Но при этом ICO уже продает их акции. Вот. Здесь в Proof of Work это майнинг, то есть оплата за работу, где нужны дополнительные мощности для обеспечения жизнедеятельности. И если год назад это была ферма за 500 тысяч рублей, устройство, сегодня электрическая станция. Спустя 6 лет люди поняли, что это вредит экологии и сделали форжинг. То есть это оплата за бухгалтерию, подведение баланса. То есть если здесь похоже, что шахтер копает и чем глубже копает, тем ему сложнее, то здесь кузнец стоит, молоточком стучит. Здесь все, в общем-то, криптовалюты это ICO. Это ценные бумаги в первую очередь, не платежное средство. Если я приду оплатить биткоином сейчас товар, как это изредка где-то происходит исключительно редко, то это похоже на то, что я зайду сейчас в продуктовый магазин с уголочком от акции Газпром оторву ее и скажу: вот мне хлеб. Это бред. И если у нас здесь и здесь есть два яблока. Нам, чтобы заработать, нужно яблоко продать. И продаем его где? Да! на Рулетки на бирже. Сегодня никто из вас не знает, нужно биткоин продавать или покупать. Но так как у всех систем этих, кроме призм, есть проблема 51%, процента есть те, кто знает так как система централизована. Даже если завтра создадут криптовалюту, она будет или профуфорк, или Proof of Stake где система централизована. И как решил Призм единственный, кто решил проблему, 51%? В феврале, практически год назад уже, есть генезис, исходный код. Это то, что мы придумали, если бы это была наша разработка. Он раздал 10 людям по миллиону монет. И у него на балансе стало минус 10 миллионов монет. Сегодня мы с вами покупаем Призм. Покупаем, покупаем, покупаем, постоянно покупаем, продаем и так далее. И пришел человек и купил 1000 призм. На балансе стало минус 1000 призм. То есть у нас баланс положительный и растет в плюс, у генезиса баланс отрицательный и растет в минус. Это называется динамический отрицательный баланс, изменяющийся исходя из записи в блокчейне. То есть блокчейн призм, он даже 1% положительного баланса не воспринимает. Поэтому эта проблема исключена. Это первое. И если здесь управляет системой тот, у кого больше мощностей, 51%, здесь тот, у кого больше всего денег, то у нас, даже если у меня на счету миллион призм, и у человека на счету тысяча призм, мы оба равноправные хозяева призм, владельцы призм. Я хозяин призм, я хозяин своих денег и хозяин призм. Каждый из вас с тысячей монет на счету является хозяином призм. И чем больше таких людей с тысячей монет на счету, тем сильнее система децентрализована, еще сильнее, чем сегодня, и надежнее. Если у человека на счету 100 монет, он владелец своих денег, он имитент собственных денег, но он не полноценный контролер. Именно форжеры являются полноценными контролерами. Люди, у которых, у которых тысяча монет и более на счетах, которые участвуют в процессе. Автоматически их компьютеры это делают. И если все системы построены по принципу сверху вниз, то есть я сегодня могу на 10 миллионов долларов купить биткоинов, и так как цена сразу вырастет, мне станет дальше сложнее. По тому же принципу, что ферма год назад за 500 тысяч рублей делала монетку в день, сегодня нужна электрическая станция для этой же процедуры. Сегодня, чтобы в биткоине зарабатывать, нужно отключить Петербург и подключить свои мощности. И тогда себя чувствовать еще хорошо в биткоине. В остальных случаях это хомячок называется. То есть вначале легко, потом сложно, так как их дефицит. У призм система построена наоборот. Есть, да не оборот, а концептуально по-другому вообще. Есть 10 миллионов ключевых монет, которые сегодня раздаются. Сегодня уже 13 миллионов монет, я округлил даже в меньшую сторону. Сегодня вы с миллионом призм, ой, долларов, можете купить только столько призм, сколько есть на счетах, уже действующих людей, у которых есть кошельки. То есть на миллион долларов, миллион приз вы сегодня не купите, его нет. Когда было 9 миллионов монет, вы могли купить, но вам бы не продали. Сегодня, чтобы вы купили приз, да и вчера точно так же, чтобы вы купили приз, вам нужно знать человека, который вам их продаст. Того, у кого они уже есть, чтобы он как минимум вас активировал. Это система естественного отбора. В этот момент можно было уже выходить на ICO, но нам это не надо, так как у нас есть свои ICO. И как только спрос превысит предложение, цена начнет расти. Это приблизительно отметка 30 миллионов монет на счетах последователей. Когда будет первая ремиссия 6 миллиардов монет, Случится в мире первый, мировой, самый честный референдум. Блокчейн невозможно обмануть, это призм. И вылезет голосование, первый этап голосования, продолжаем ремиссию, да или нет. Нажмем нет, вылезет второй, э, еще раз через год, первый этап голосования, продолжаем ремиссию или нет. Нажмем «Да», вылезет второй этап на 5%, на 15% или на 25%. Мы выберем 15%, появятся новые деньги, и счетчик закрутится дальше. Чтобы вы понимали, на счету у человека у одного может быть максимум миллион призм. В этот момент счетчик остановится. Это чтобы не сработал принцип «богатый остался богатый, бедный остался бедным». В призм это исключено. Далее. Как вы влияете на свой счетчик? И чем это отличается от пирамиды и от сетевого бизнеса, потому что таковым не является. То есть есть я. Когда я рисую я, это каждый из вас. И у нас есть три переменных – x, y и z. Первая переменная – это баланс. Мы положили тысячу монет себе на счет. Первая переменная стала тысячу. Вторая переменная – это количество последователей. Это те люди, кому мы посодействовали в том, чтобы они стали жить свободно. Это наша семья, наши близкие, наши друзья, знакомые. Да даже таксист элементарно, который нас везет. Это все те люди, которые будут нас любить, уважать и ценить, как вы будете те, кто вас сюда пригласил. Меня не надо. Именно они, те люди, которые вам поспособствуют. Я всего лишь приглашенный веду мероприятие. Все, рассказываю то, что умею рассказывать. И, допустим, подключили мы 20 человек. Вторая переменная стала 20. Третья переменная – внешний баланс. Они увидели, что мы положили по 1000 повторили за нами и сделали то же самое. И внешний баланс стал 20 тысяч. 20 на 1000 – 20 тысяч монет. Что происходит? Эти три переменные перемножаются, появляется четвертая Basic Data, и они вчетвером, и есть тот самый коэффициент. Допустим, 12%. И что дальше? Приходит человек и говорит, Максим, хочу жить тоже свободно и по-человечески. Активируй меня, дошло до меня. что Ты прав. Я ему скидываю монетку, активирую его, как активирует сегодня вас, каждого. Вы сегодня каждый станете эмитентом собственных денег. Я его активирую, здесь становится плюс один. Счетчик закрутился быстрее. Он кладет себе тысячу на счет. Его 1000 остается у него, она никуда не перераспределилась, она конвертировалась из состояния не его деньги в состояние его собственные деньги, которые постоянно растут. Счетчик закрутился быстрее, переменная стала плюс 1000. Снял он 500 монет, понадобилось ему, психанул, испугался, еще что-то. Он у себя 500 снимает, у нас переменная, внешний баланс становится минус 500. Счетчик закрутился чуть медленнее, и ничего страшного в этом нет. Вот эти переменные, количество последователей, внешний баланс – это люди до 888-го, которые на нас влияют. То есть каждый из нас – это первый. Мы выстраиваем вокруг себя сколько угодно вторых людей. Вторые делают третьих. И до 888 в глубину – это все наши люди, наш человеческий капитал, которых мы заинтересованы передавать информацию, давать качественно и так далее. Очень важный момент, почему вот я рисовал сумму 10 тысяч призм, почему я так часто говорю обеспеченная жизнь и так далее. Я пропустил это, потому что 10 тысяч монет – это обеспеченная жизнь. И именно когда мы начинаем жить сегодня обеспеченной жизнью, нам не надо больше воровать, грабить обманывать, перекладывать деньги из кармана в карман, манипулировать людьми, находиться на работе, зарабатывать в состоянии стресса и необходимости там быть за 30, за 50 тысяч рублей. Что мы начинаем делать? Мы начинаем созидать, так как мы обеспечены. не богатые, а обеспеченные. У нас есть, наша семья прокормлена, крыша над головой есть, человеческие ценности наши растут. Человеческий капитал вокруг нас растет, и мы начинаем созидать по принципу, что кто-то из нас Бетховен, кто-то Моцарт, кто-то архитектор, кто-то инженер, кто-то сантехник и так далее. Таким образом, мир переходит в состояние единого организма, цивилизации под названием человек, который мы ни хрена сегодня не являемся, но все этого хотим, где каждое звено выполняет собственную функцию по собственному желанию и живет свободно. Вот ради чего создали криптовалюту. А не то, во что ее сегодня превратили. И чем эта система естественного отбора отличается от пирамиды от сетевых. То есть, естественный отбор это что такое? Вы, когда это все поняли, вы к кому пойдете? К тем, кому вы желаете обеспеченной свободной жизни, как те, кто пригласил вас. Вы не пойдете к наркоманам, педофилам и прочим мрази, которые вы здесь видеть не хотите. Но даже если она здесь окажется, она будет меняться. После первой монетки сразу человек начинает меняться. Так вот, эта пирамида – это сетевой бизнес. В пирамиде, как было вот в МММ, мы принесли тысячу долларов. Да и как вы сегодня живете все в принципе в банковской системе, в государственной и так далее. Это все пирамиды. Почему-то от них люди не отказываются. Тысячу долларов принесли вы сюда. И здесь деньги перераспределяются снизу вверх. Тем людям, которые поспособствовали тому, что вы их принесли. Но деньги у вас уходят вышестоящим. И если вы хотите снять свою тысячу долларов, вам нужно привести людей, которые также положат по тысяче долларов. Деньги перераспределяются. В бизнесе – это бизнес-модель, элементарно. Так построен бизнес. Да? Вы пришли с тысячи долларов. Купили Арифлейм, Тинши и баночку или интеллектуальную собственность. Деньги, опять же, уходят владельцу компании, так как он ее владелец, и распределяются на менеджеров, которые поспособствовали этой продаже. Вы здесь как наемный менеджер по собственному желанию, дистрибьютор удаленный. И если вы хотите зарабатывать, вы становитесь звеном цепочки на том уровне, на котором знакомы. Это обычная бизнес-модель. Распространение товара. Все. В пирамиде деньги распределяются, в сетевом бизнесе деньги распределяются, в призм деньги остаются у человека. Помимо этого они еще и становятся его собственными и постоянно растут. У нас всего лишь меняется переменная. И что вы все сегодня делаете? Вы, после того, как я сейчас это расскажу, каждый из вас зайдет, нажмет кнопку, зарегистрируется, заполнит форму, она появится через минут 10 или уже есть, нажимаете форму, кнопку, вводите туда свои данные, связывайтесь с тем человеком, который вас пригласил. То есть если это правовед, то с правоведом. Если это а, профсоюз, то связывайтесь со мной, Максим Штефюк. Пишите мне, что нас пригласил профсоюз. Остальные пишут тому, кто вас пригласил. Пишите ему «благодарю и хочу активироваться в призм». Он вам скинет инструкцию, даете ему свою почту, он ее добавляет, скидывает вам инструкцию, вы выполняете этот алгоритм, регистрируете счет, у вас вылазит код 16 слов, обязательно его запом, запоминаем, записываем, вернее, сразу же копируем и записываем. Заходим дальше и получаем свой подарок и становимся эмитентом собственных, жиз... собственной... собственных денег, начинаем жить свободно, значит, становимся хозяином своей жизни полностью. Вот, и далее, все, мы зарегистрировались в ваших интересах, положите вы или нет, это ваш выбор вообще, естественно, отбор никто не отменял. Допустим, вы все положили, я вам говорю, намек на совет, отложите деньги, которые есть до зарплаты, на остальное все, купите призм. Достаньте свои заначки и купите призм. Невыгодно сегодня их хранить ни в банке, ни в инвестициях, нигде. Потому что, скажем так, у Российской Федерации ничего, это неплохо ни не хорошо, но готово очень много механизмов, чтобы у вас денег стало резко мало. Типа 810 -го, 643 -го счета и так далее. Вот, помимо того, что сейчас будет крипторубль. Поэтому берете и покупаете призм как можно быстрее, и начинайте всех близких, всю семью переводить в состояние свободного человека. Я их не знаю, пока я до них дойду, там через телевизор, через интернет и так далее, ой-ой-ой, сколько времени надо, потому что вас очень много. И теперь вы хозяин жизни, и ответственность за вашу жизнь только у вас, вы ей управляете теперь. И что происходит дальше? Положили мы все деньги, да, то есть опять, я – это каждый из нас. Мы можем положить тысячу монет, 10 тысяч, 10 тысяч монет даже, тысячу монет и 160, 150 монет здесь по марка 10 тысяч рублей, да, от 10 тысяч рублей и более кладем. Мы их положили, здесь мы сразу получаем 4% в месяц, здесь 6% в месяц, здесь 8%, 10 тысяч монет – это 8% в месяц. Вы положить можете и 300 монет, и 1200, и 2600, там, сколько угодно. Это для контраста нарисованные цифры, чтобы вы четко видели, какая ситуация, какой процент и так далее. И что вы делаете? Что мы делаем? Подключаем максимально быстро 12 человек, 9 из которых купят по 150 монет на 10 тысяч рублей, трое по 1000 и станут хозяевами призм. 10 тысяч рублей есть у каждого. 9 человек с 10 тысяч рублей есть, опять же, у каждого. Это не маркетинг-план. Это мы посчитали, сколько простых элементарных действий нужно сделать, чтобы получить тот результат, о котором я вам скажу сейчас. Подключить вы можете и 120 человек, и 320. Можете никого. И получать тот результат, который я вам озвучил. 4% в месяц, 6 и 8. А 10 тысяч призм, там будет 7. Я скажу сразу, я процент округляю. Иногда в большую сторону, иногда в меньшую. То есть считаю целый. Там есть десятые, сотые. Вот. Подключили мы 12 человек. Что произошло? У того, кто зашел на 10 тысяч рублей, у него будет на счету 660 монет, и скорость вращения счетчика будет 9%. У человека, который зашел с 1000 монет, на счету станет 1500 монет, и скорость будет 12%. У человека, который зашел на 10 тысяч монет, у него и все и так хорошо с балансом, скорость будет 14%, 16% и 10 500 монет. И что делаем дальше? В наших интересах посодействовать людям, сделать то же самое по 12 человек. Они, видят эти цифры, с удовольствием это сделают, потому что им это выгодно. Чтобы вы понимали, активация призм происходит, как само собой разумеющееся, как чай налить дорогому нам человеку, угостить хлебом, не знаю, шоколадкой, чем угодно. Потому что мы ему ничего не продаем, ничего не впариваем, не забираем у него деньги из кармана в карман. Мы как раз-таки даем ему возможность жить свободно и человечески. Нам с их денег ничего не приходит. Вообще ничего. Они остаются у них и доступны только им. И далее, когда это сделают, то есть 12 человек сделают еще по 12, а где-то вам попадется такой вот чокнутый, как я, который делает по 400 в месяц, в неделю вернее, а то и в день. Что произойдет? А он вам, кстати, обязательно попадется. У человека, который зашел с 10 тысяч рублей, у него на счету станет 5000 монет и скорость... Будет порядка 18%. Это 1000 призм пассивного дохода. Это 1000 долларов, 60 тысяч рублей. Которую вы легко и с удовольствием тратите, потому что у вас капитал 5000 долларов ваш. Который вам снова делает 1000 долларов. У человека, который зашел с 1000 монет, на счету станет 6000 монет. Там даже 6500, 6600. И на счету скорость будет. 22% – это 1500 призм каждый месяц стабильного дохода, пассивного. У человека, который на счету 10 тысяч монет, капитал станет 15 тысяч монет, скорость будет порядка 25-28%, и это 5 тысяч монет пассивно, стабильно каждый месяц поступает на счет, 5 тысяч долларов. Вам еще легче. Так как у вас есть я, есть наставники, есть люди, есть инструкции, то есть все стало очень легко и просто, потому что я снял инструкции, объяснения, проводим вебинары, да, вот Леша с Радиком и правоведу, огромное спасибо, что они тратят время свое, чтобы это сделать для вас. Вебинары, живые мероприятия, есть видеопрезентации, которые вы легко можете использовать, скидывать людям, чтобы они смотрели. То есть пока вы осознаете все, перевариваете и, и учитесь также быстро говорить, не быстро в смысле, а объяснять, да, пока перестанете стесняться и так далее, вы можете использовать этот материал, то есть приглашать людей на вебинары, которые сейчас практически каждый день, приглашать на живые мероприятия. То есть есть группа ВК «Призм Официал», вам туда, там вы смотрите, там все анонсирования мероприятий, когда какое мероприятие, там весь материал есть, все видео, все инструкции, полностью все, что вам необходимо здесь, все ответы на вопросы, возражения, все здесь. Если вдруг какие-то технические вопросы, вы задаете, там есть кнопка «Написать сообщение», и вы пишете туда, вам там ответят. И активно участвуете в деятельности призм официал то есть сделайте репосты ставите лайки приглашаете друзей туда и так далее и тому подобное это моя страница макш добавляйтесь в друзья задавайте вопросы если у вас есть люди там мероприятия хотите провести и так далее пишите мне здесь вконтакте не надо искать мой skype мой телефон вконтакте пишите там я отвечаю там мы сами стыкуемся то есть допустим если у вас есть Человек там в Воронеже, у него есть своя какая-то компания, аудитория людей, и вы хотели бы, чтобы именно я с ним побеседовал, так как он какой-нибудь ключевой человек, вы настыкуете, я выезжаю в Воронеж и провожу для них мероприятия, как сейчас я езжу. То есть в группе «Призм. Официал» вы можете следить, нужно вам следить, вернее, где я нахожусь. То есть 15 в Москве, 16 в Дагестане по 18 потом в Красноярске, 21 в Екатеринбурге. После Екатеринбурга я решу еще, куда я дальше поеду. Возможно, вернусь в Петербург дальше. Параллельно будут проводиться вебинары в эти дни. По возможности, когда я не в дороге. Вот, поэтому добавляйтесь, друзья, обязательно. Сейчас я скрою экран. Абсолютно все. Нажимаете на кнопку «Активироваться», заполняете форму, вводите туда свои данные, имя, фамилия, телефон, чтобы с вами могли связаться. Те, кто... Те, кто кого пригласили уже персонально, да, там София, может, Демкин кого-то пригласил, Радик и так далее. Кто кого пригласил, вы идете к тому человеку, кто вас пригласил. Если вы узнали от меня, узнали через группу призм официал, то вы пишите туда. Там есть кнопка «Активировать кошелек». Пишите туда или пишите мне сразу лично. Я вам дам инструкции и так далее. То есть те, кто вас пригласил, это реально люди, которые желают вам свободной обеспеченной жизнью. Они поспособствовали этим изменениям. И что происходит с призм? То есть есть сейчас ваше прошлое, то, где в основном люди постоянно находятся. Это то самое прошлое. Вы прямо сейчас в него переходите, в это прошлое, пропитывайтесь им. Это то, где вас обманывали, где кого-то обманывали вы, где есть люди, которые предали вас, есть, кого предали вы. Есть положительные эмоции, есть отрицательные эмоции, есть негативные и так далее и тому подобное. Эти люди все, как и вы, не виноваты, что так себя вели, потому что была система ФРС, -а, им другого не было предложено. И мы все это делали ради своей семьи, потому что мы все сегодня делаем ради своей семьи в первую очередь, как и я сейчас выступаю чтобы моя семья не жила точно так же и вы это будете делать и вы сейчас прям пропитывайтесь этим всем отпускаете абсолютно все ситуации которые там произошли полностью все прощайте каждого из них прощайте себя посылаете туда каждому из них любовь добро все то что желаете себе любимому Берете отсюда то, что вам выгодно, выгодный опыт, выгодные эмоции, воспоминания и так далее, и переходите в состояние здесь и сейчас. И начинаете жить по-новому, человечески и свободно. И если вас там человек вчера предал... То сегодня вам к нему выгодно пойти и дать призм и он начнет меняться тоже и начнет жить по-человечески и свободно поэтому все стеснение зависть там всю остальную там хрень умничать и так далее оставляете в прошлом смело теперь ставите себе свою цель а вы хотите обеспечить себя вы хотите жить красиво вкусно Потому что с призм у вас появляется КПД обеспеченной жизни. Культура, производство денег, красивой, вкусной жизни. Потому что деньги – это энергия, которую генерирует человек. Просто у вас это сегодня забирали. Да, вот они. Они у вас забрали это. Теперь у вас есть возможность. У вас есть все. Вы теперь хозяин жизни. Все, что с вами происходит, зависит только от нас. От каждого из нас. И мы начинаем жить по-человечески и свободно. Уже начали. И формируем новый мир. Прямо сейчас мы пишем историю, хотим мы этого или нет. Как сказали китайцы, не дай бог жить в интересные времена. Именно сейчас эти интересные времена. Поэтому все нажимаем на кнопку «Активироваться», заполняете форму. Все, все, все. Кого пригласил кто-то другой, пишите ему тот, кто пригласил, тому и пишите. Он человек, которого вы будете любить. Если группа, пишите в группу. Если правовед, тоже можете написать группу, но написать, что от правоведа, от права человека. Я вас перенаправлю. Вот, все добавляемся, пишем, заходим в группу призм официал, приглашаем людей максимально на каждое живое мероприятие, на каждый вебинар, который достаточно часто проходит, постоянно, без задней мысли, без угрызения совести. Они все будут вас любить. Они все будут считать вас лидером мнений и уважать, потому что впервые в их жизни им дали не подарок, не дали не удочку там, или еще что-то, просто так. Им дали полноценный механизм глобальный, где человек живет свободно и по-человечески. Это очень важно. Это не выход из задницы. Это вход в новую жизнь. Поэтому, опять же, намек на совет, берем. Максимальное количество денег, которое можем, от 10 тысяч рублей и более. Откладываем там походы в маникюры, салоны красоты, гулянки, в бары и все остальное. И покупаем призм. И начинаем трудиться и идти к нашей цели. Что бы кто вокруг не говорил. Умничает, считает там какую-нибудь хрень и так далее. Идем и все. Еще очень важный момент. там, Если в интернет полезете искать по призм, есть третья вкладка, в которой написано, что... Призм – это пирамидос э, всякая хрень, в общем, нет открытого кода, нет открытого блокчейна. Э, Муратов – один из разработчиков, основателей Призм, МММщик, MMM э, в Индии осужденный за пирамиды и так далее и тому подобное. Это бред. Открытый исходный код, открытый блокчейн с самого первого дня есть на сайте Призм-центр. По поводу того, что Муратов MMM – МММщик? Да, да. Осужденный в Индии, да, это так, потому что он уже давно хочет изменить мир. И МММ делалось во благо. Если бы МММ дали сделать то, что она делала, мы бы все жили уже давно по-другому. Так, как хочет из нас каждый, желает. Вот По поводу этой статьи, которая есть там в Яндексе, нам подсовывают ее э, людям. Э, можете зайти в группу «Призм официал», там в обсуждениях есть опровержение данного материала, посмотреть все ответы, что я писал и так далее по этому поводу. Вот. Это все бред, так как есть заинтересованные, скажем так, организации и так далее, которым не выгодно, То есть они любят управлять людьми, они им нравится держать в состоянии людей рабства, использовать их и так далее. То, собственно, как вы сегодня живете. Вот. Из призм вы выходите из этого состояния. В общем, у меня все. Добавляйтесь в группу, добавляйтесь в друзья, регистрируйтесь, отправляйте людям свои почты, слова благодарности за то, что они вам поспособствовали, они вас добавят, скинут инструкцию. Еще очень важная новость, 17 февраля выложитесь максимально ради своих целей, пока работает партнерка дополнительная, она есть, человек свои деньги выплачивает людям, поэтому выполняйте, делайте как можно больше, постоянно, постоянно, таксисты активировали, кофе заплатили, активировали, всех, всех, всех, всех, всех вокруг, без стеснения вообще посмеется и скажет, что вы дурак, он завтра будет плакать и говорит, что он вас любит, извините, пожалуйста. Сегодня так и происходит. Поэтому каждого постоянно, с призм, у вас нет прошлого. Есть только сегодня. Нет завтра, нет вчера. Есть сегодня. И сегодня вы делаете результат. Каждый день проснулись и сегодня делаете результат. С выходом все легко инвестирования и так далее. Лучше бы даже не смотрел на этот дурацкий вопрос. А нету здесь выхода или входа. Это не инвестиция, это не тема, это полноценная система, в которой люди сегодня живут. Я живу призм, я молюсь на эту икону призм. Это моя вера. Кто хочет вот верить в призм и намолил себе уже обеспеченную жизнь? Кто-то вот Сергей, можете посмотреть вебинар, когда мы его приглашали. Кто-то намолил себе 400 тысяч монет. своим трудом ежедневно вот по поводу у вас будет живой кошелек будет обменник будет Никсмани что снять деньги что положить деньги очень легко и просто поэтому босы Сергею нужно просто разобраться в данном вопросе вот у меня все добавляйтесь друзья добавляйтесь в группу Следите за видео, там есть YouTube канал, туда будет опубликовано сейчас видео по поводу P2P сделок, это Сергею надо посмотреть. Я скоро запишу инструкции в ближайшее время, разъясню, как это работает и так далее. А сейчас все, в основном до 17 февраля, только покупаем через обменник колка prism 247. Покупаем и продаем только там. Покупаем точно. Легко, спокойно открываем инструкции, выполняем все функции. Вот, здесь нет вывода средств, здесь есть снятие. Вы из своего кошелька, из банковской карты деньги не выводите. Да, и он не нужен, этот выход вообще. Наша задача всех сделать так, чтобы вокруг нас было все в призм. Продуктовый магазин, РЖД, все. И никто нам запретить это не может, так как призм это P2P, человек с человеком. На эти взаимоотношения никто не влияет. Ни законы, ни коны, ни все остальное. Это договоренность двух людей. Мы можем только привнести, скажем так, предложить правила. Для нас всех единые. Они уже одни есть, другие мы формируем сейчас. Все мы формируем. Евгений Сергеев, лучший комментарий, то, что вы написали. Вот, всем благодарен, всем всего доброго, всех благ, много призм. Слушайте, активируйтесь. Пропитывайтесь информацией и делайте, не ждите. У вас пойдет результат, как только вы позволите себе его получить. Позволите себе говорить об этом. Позволите активировать. Это легко, как само собой разумеющееся. Вот, поэтому доверяйте, делайте, и все у вас получится. Ваши мечты обязательно сбудутся и цели будут достигнуты. Вот Всех благ еще раз всем. До свидания и доброй ночи. Всего доброго.